Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим грибной суп по-китайски. Для этого нам понадобятся грибы. У меня муэр, но можно шампиньоны или шитаки, или любые лесные грибы. Далее понадобится вода, лук зеленый, несколько перьев, огурец, чеснок, лапша, растительное масло и соевый соус. На разогретом растительном масле обжариваем лук и чеснок. Буквально одну минутку. Постоянно помешиваем. Добавляем наши грибы и огурец. обжариваем 5 минут добавляем кипяченую воду доводим до кипения когда наш суп закипел добавляем соевый соус и лапшу. Готовим до готовности лапши. Вот у нас получился такой легкий диетический супчик. Приятного аппетита!